всем привет дорогие друзья давно не виделись уже месяц наверное, прошел как я не снимал свое видео вот. из-за этого были бы многие причины ребята потому что короче теперь у меня совсем времени нету ну, свободного даже вот сейчас вы, выбилось небольшое время и решил записать вам небольшой коротенький видосик. Все основные видео будут летом, весной, летом, когда уже сойдет снег, будем ходить на рыбалке. Вот, также поеду в отпуск в Мурманскую область, поедем там, порыбачим. Вот, тоже буду снимать все для вас. А сейчас пока, ребята, извините, сейчас, кстати, поступил учиться еще я, как говорится, на старость лет. Надо получить высшее образование. Вот, так что времени совсем нету. И когда мы увидимся, и когда следующее видео будет, ну, я думаю, наверное, не раньше, чем через недели две-три может быть, так. Вот такие вот дела, ребята. <клёх> что решил записать видео, короче, ребята, сегодня пришло видно намерение на почту, типа, пришло письмо вам. Я уже думаю, что за письмо, короче. Вот, вот это письмо, ребят, сейчас покажу вам. Я тут заклеил номер телефона отправителя, но ну, в этом номер. Так. <свеч> Быков Александр Вадимович, вот, из Тверской области. Он думал, что ж такое, вот такой, Там вспомнил. <свеч> Я же, короче, вот это, ребята, <свеч> участвовал, короче... Ну, каналчик есть такой, вандервин, короче. Я там участвовал в розыгрышах. Ну, ради прикола так ради. Ух, ну, не да. выиграю, не выиграю. И вот, ну, такая программка там, он ведет. Сейчас я включу примерно кусочек там, например. Вот он там, короче, рассказывать как там что выиграть. У него, ну, зайдете на его канал, если кому интересно, и, короче, это подпишитесь и тоже участвуйте, может, тоже вас повезет. Да, так, кстати, у меня еще есть группа, тоже там надо будет, ну, вот тут егоная группа называется тоже, не знаю, видно вам нет? канал вандервин короче такая группа, короче, зайдете и поучаствуйте, кому интересно, там ну, делать нечего, все равно, что с денег не берут за участие, как бы, сейчас давайте посмотрим, что я выиграл, сейчас распакуем, посмотрим так, ну че, приступим к Послушаем. Каналчик, кстати, молодой, сейчас недавно развивается, смотрю, у ну, него там уже 400 с чем-то подписчиков Программа. Ну короче, канал называется "Лови удачу". О блин, закрыли как хорошо. Так. Всё, а вот оно, что я выиграл, ребята. Короче, блёсеньки там разыгрывал блесенки, что ли. И вот я их выиграю. Сейчас я вам покажу обзорчик такой. Небольшой. Малкушка, я думаю, на Сишка. Ой, на Сишка, на Харюска. Может быть, погонять, попробовать. Можно. Вот такая вот блесенка. Ну, вертушечки. Испытаем в Урманской области. Ребята, кстати, их... эти вот, блюсеньки, вот это одна блюсенька, так, ну, интересная, вот вторая блюсенька, видно вам, вот так она выглядит, ну, вертушечка тоже еще такая же блесенька ну думаю вот пушка хариуска ну мелкую рыбу такую куда килограмма можно будет погонять хищника попробуем испробуем кстати летом вот такая еще блесенька еще одна блесенька. Вот она. Так, так еще купи листочек, вот, ребят. О, написано, смотрите. подписчику YouTube канала Вандервинг Андрею Кожевскому всей души желаю успехов в каждом дне семейного благополучия от всего самого наилучшего желаю чтобы удача не покидала ни секунды больших побед на моем канале с уважением Вандер Вандервинг блуждающий разум ну что, прикольно спасибо братан сейчас вам еще покажу более это красивая да такая картиночка такая он даже сам расписался приятно приятно короче лайкосик тебе вот так что ребята такое коротенькое видео было <coughs> еще раз говорю не забудьте подписаться на канал wonderвай wonderвин и или как вот так вот короче ну я вам показывал ну, ссылочку скину под этим видео короче заходите там разыгрывать он каждую там неделю что ли вот а потом со временем когда будет больше подписчиков он там что-то обещал что будет и в неделю и два и три раза может быть будет разыгрывать вот. <клышь> вот такая вот ребята сейчас кстати розыгрыш будет у него 2 03 что ли вот. так что ребята успеете еще зайти подписаться и ну Там все написано, что надо сделать Ладненько Всем пока, короче До скорой встречи И не забудьте Подписаться, ребята, не забудьте все, всем пока, всех люблю, всех целую